Здравствуйте! Пришло время и устанавливать шпалеру под огурцы. Теплица уже готова. На улице апрель месяц, солнышко маленечко светит. Хоть еще и не сильно и жарко на улице, но в теплице уже нормальная температура. Перепад температуры улицы и теплица плюс 5 и Если солнечная погода, то плюс 10 в теплице жарче. Вот пришло время и высадки огурцов в теплицу. Делай шпалеру. По низу протянул проволоки, в среднем ряду посередине проволоку протянул. Сверху проволоки 2 протянул. И шпалера будет подвязки идти снизу 1. И рассветление подвязок будет идти подобно V-образное. Почему я так сделал? В конце видео будет это все продемонстрировано в процессе роста огурцов и как они побеги будут идти, так оно будет все показано. Вот так натянул сверху проволоку и саму подвязку, которая будет держать плети огурцов, закрепил на бантик. Сама подвязка из телефона кабеля трехжильного, обметка здесь ПВХ. Очень удобные, огурцы хорошо цепляются, не скользит. Это уже я третий год использую вот эту свою подвязку. Прочно она, советую употреблять всем в теплицах и на улице, потому что она выгодна. На лет 15 ее, я думаю, будет достаточно. А так, когда там берешь шпагат, то он ненадолго хватает, на один сезон. И потом опять менять и позатратно и неудобно. Проволока, покрытая ПВХ, она мягкая жилка, удобнее намного. Вот так выглядит меня между междуряди, 45 сантиметров куст от куста я делал, где даже больше, 48 см получается. По краю делал, подобно как и спереди, только что там по одному ряду идет. Высота самой шпалеры, вот этой натяжки, 2 метра, даже где-то 2,10 получается по диагонали она. Такие работы мне пришлось провести для подготовки дальнейшего роста огурцов, чтобы они удобно росли и мне не мешали прохода. Проходы у меня здесь небольшие, на ширину плитки 33 см сделано. Тепличка так небольшая внутри, она получилась у меня где-то 280 на 580. Поэтому охота много чего поместить, все стесненно. Все равно лучше, чем на улице, потому что на улице атмосферные осадки, они разные сейчас получаются. И надо защищать растения в дальнейшем от неприятных условий, которые посылаются свыше. Закончил работы для подвязок огурцов, можно теперь им и расти. Уже прошло с момента высадки огурцов около месяца. Вот они как выглядят. Ну, метр двадцать, полтора метра вытянулись. Побеги огурцов растут. Проходу мне не мешают, пока свобод Не знаю, как дальше. Если распустится большой листьев, может и будет чуть-чуть стесненно, но терпимо. Огурчики помаленьку срываю, не помного, но по четыре, там, восемь в день есть. Покушать достаточно для себя. На рынок не надо или в магазин там бегать. Все свое. Подкормка чисто биологическая Сейчас посмотрим, какой размер вырос огурец Китайский, жаростойкий, фермерский Я его замерял, он 38 см Вот он внизу, великан такой Молоденький он вкусный, а 38 см он чуть, -чуть жестковат в конце А так он вкусный, сочный, хороший Одного огурца достаточно всю семью прокормить Весом он где-то около 600 грамм Завязы нечастые, но огурцы большие цветет хорошо попыление тут не надо потому что это все семена тепличные теперь посмотрим как оно все сзади это выглядит вот оно в ряд как когда v-образно расходится вот оно выходит теперь посмотрим сверху почему я говорил что в конце расскажу почему я сделал один ряд по-середски это для того что когда будет солнце полить они будут себе защищать корневую систему солнце не будет доставать до корней и влага там на дольше будет сохраняться я поливаю по одной литре сутки воды больше им не даю. Ноги льют по 3 литра, нет, я по 1 литру, мне достаточно. Земля сильно не просыхает, влажность сохраняется на почве. Подкормки я химическими никакими не даю. Делаю все подкормки, которые связаны с Байкалом, чисто биологические, или вовсе не даю. Так, вот они у меня вырастут. Всего вроде достаточно. Питательных элементов, я думаю, им хватает. Иногда злою и подкармливаю по листве и под корень. Думаю, что микроэлементов тоже им достаточно. Лист кажется чуть-чуть бледноватый. Ну, не знаю от чего. Может быть, калия мало. азота достаточно, потому что они хорошо растут. Между узли небольшие, где-то по 8 сантиметров друг от друга 8, максимум 10. Я считаю, что нормально. Пасынки укорачиваю или совсем ущипываю. Ну, в основном оставляю по одному огурцу на пасынке. Теперь посмотрим сверху, как выглядит подвязка огурцов. Сверху кажется, что все загущенно. Но внизу я говорю, что оно не сильно густо. Куст от куста 45 сантиметров в среднем. Сверху они разойдутся потом, и света будет им достаточно. Вот так огурчики висят уже. Пошли вот нарости огурцов нечастые, но достаточно. Это сейчас посмотрим огурец сорт «Милочка», «Корнишон» друг на друге. Их много тут, штук более десяти которых уже можно срывать. Придет время, конечно, сорвем, вот через день, через два, но ну, а они уже вот, подошли. Название этого сорта огурца «Милочка», густо они растут, не ветвистые сильно, но огурцов много. В этом году посадил еще дополнительно «Данилы» попробовать, что за огурцы, «Егоза», «Надюша» микс, «Корнишон», «Кураж», «Сарацин», «Журавленок». «Сарацин» вроде показал себя неплохо, нормальники так огурцы. Надюша микс маленький, ну, тоже, но если сравнивать милочки и Надюша, то милочки побольше огурцов, Надюши поменьше. По вкусу все эти огурцы хорошие, сочные, сладкие, полные. И вот завершаем свой видеообзор обзор по устройству шпалеры под тепличные огурцы и наглядный итог их роста. Пишите свои впечатления на страницах просмотров видео, нравится вам или не нравится. Хотите быть первыми, получать известия о добавленных новых мною видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания.